Всем привет, с вами Черри, Антон, Вагнер, и мы находимся на крыше шестналки, и там, это это не Бобик случайно? Мы находимся на крыше шестналки. Тут камера, блядь, тут камера, блядь, вот она нахуй. Да ладно. Блядь, спалились нахуй. Плюнул нам сегодня в голову пойти ночью гулять. Пришли мы гулять, пошли на озеро и застали, короче, северное сияние. Изначально, когда мы пришли сюда, мы подходим к двери, а она просто, билет открывается. сейчас вот северное сияние, и офигенное долго. такое. Короче, ребят, сейчас я переключусь на экшн-камеру, потому что на этой камере уже мало зарядки. А вот теперь мы уже тут. Короче, сидим на сцене. Да, вот мы сидим, ребят, сейчас на сцене, короче, на озере. Иди сюда. Пойду к печку. Мечта, мечта. Не бойся. Хороший печку. Ты хороший песик, не бойся. Я тебя поглажу. Ты хороший песик, да? Ты милота, милота еще какая. Ну поговори со мной, пес Пошли к нам наверх. Ребят, сейчас мы еще тут немножко минут 15-20 посидим и пойдем уже на площадь. Но не буду же я снимать, как мы сидим здесь 15-20 минут. И потом идем на площадь, наберем, так сделаем. А вот мы уже и тут идем по, блин, аллее. Я не знаю, как это еще назвать. Это аллея, мы тут идем. Две собачки увязались. Кстати говоря, насчет собак. Мы когда были там на сцене сидели, собака была не та черная, а другая белая. Она... Весь круг э, всего озера прошла. Я такой, нифига себе, когда увидел, когда она с другой стороны озера идет, говорю, Твою мать, вот это спортивная собака, не то, что некоторые люди. Мы тут сейчас пока шли э, спортом, позанимались чуть-чуть. Ну, я позанимался. Хуй с ним пошли уже отсюда, я заебался падать. Я бы тоже позанимался, ну, я не маленький, короче. Вот, ребят, мы сейчас на площади, ну почти на площади, площадь там через дорогу. Здесь, короче, разное это, вода есть. Я сейчас, короче, делаю так. Ну, иди сюда. Давай паркур снимать. Ради подписчиков сможешь лицо окунуть? Да. Это really. будет. Рили. Really. Вот давай на 90 подписчиков окунешь. Уже 90. Ну? Бля. Ну давай. Бля, пуха, короче. Смотри. А с вас подписка и лайк Ребят, короче, когда будет 100 подписчиков Ночью мы приходим сюда Часа в 2-3 ночи И в, это, в эту же самую хрень Я уже в шортах буду, чтобы не быть мокным в шортах Я искупаюсь полностью в этом бассейне Просто разбегусь и нырну в него Вот отвечаю я это сделаю если... Когда наберется 100 подписчиков Это было офигенно, на самом деле Зато я теперь бодрячком Офигенно Ай. Хочешь спать? Нет. <свят> В общем, ребят, мы сейчас перемещаемся вот туда, там у нас площадь, там что-нибудь тоже придумаем, на три, два, один. А вот мы и тут, как, собственно говоря, заходим на площадь, и сейчас а, вы, наверное, видите видос, где а, скамейка рассказывала сказки, вот мы сейчас подойдем к ней. Посидим тут немножко, отдохнем, я высохну, надеюсь. И что делать вот так вот снимите, С покер-фейсом. Открыл глаза большие, глядит на жопу. Наш герой. Все, ребят. Походу такая хоровода, оказывается. Да. Короче, мы сейчас посидим тут. Она холодная же. Допустим, посидим тут, надеюсь, у меня слышно. Не так холодно, как сердце твоей бывшей. Да. Посидим тут немного, а потом, не знаю, наверное, пойдем на ОП и там с ним. В общем, все через буквально пару секунд. Ребята. Мы, короче, вообще просто решили творить абсолютно неведомую хуйню. Поэтому железный цветок. Я ебанчай. Я его просто сейчас засосу. Бля, он какая-то хуйня здесь. А может не надо? А? Может не надо? Надо. Бля. What the fuck! What the fuck! What the fuck? What the fuck! Фу, сука. А. Хуйня вообще полнейшая, ребят Никогда не лежите железные цветы Это хуйня полнейшая линза, где? Сука, я так сейчас пересрался Просто отвечаю Ребят Захотел я, короче, посадить в заброшенном здании Здесь собака на. Просто я только встал посмотреть И она там выбегает Вон, вон, вон, вон она Вон, вон, вон, вон, вон Ух ты какая сласть, сука. Ладно, все, все, уходим, уходим. А блин, где стоит вообще? Вон она, сука. Ты прикинь, это как я. Вороже. Ты не знаю это до... не доберман, нет. Ну какая-то же жесткая собака. Вы блин, не представляете просто, я только залазил и слышу, и она бежит а на меня, охуяйте. я охуею. Пошла нахер! Сука! Нахуй иди! Пошла нахуй! Блин, ребят, честно, я так пересрался просто. Это собака так жутко меня напугала. Блин, но ну вы бы видели, как он дёр дал, Я просто выпал. Блин, ребят, честно, ходите гулять ночью. Я серьезно, самые веселые приключения всегда ночью случаются. Он до сих пор лает. Вы не слышали, но он до сих пор, сука, лает. В общем, ребят, мы уже на оби. Как и обещали, вот опь. Вот она, Тоха. Опь. Ребят, у нас город вообще... Креативные, тут художники есть у нас. Есть люди, которые просто вот. Муах, как Охренительно. Ты, смотрите. вот, офигенно же, да? Офигенно. Не, ну на самом деле вот вот, вся картина в целом. Тут э, унесенная призраками. И вообще офигенный мульт. Э, и Знаете, что, ребят, вот что я вам хочу сказать? Э, я хочу вам сказать вот это. хачачу, чу. А еще как, короче, у губки в нос. Хуй, <связи> хуй, бедный губка боб, пока. <связи> В общем, ребят, эта ночь выдалась весьма насыщенной. Мы погуляли, я искупался чуть-чуть и даже дал вам некое обещание, <связи> так что все зависит уже от вас. Ну, сейчас мы идем домой спать, ну и монтировать вот этот видосик, естественно. Все, короче, всем пока, удачи. С вами был Черри, Антон, Вагнер, тоже убитый как черт. Мы идем домой, всем пока. Ребят, да, спиздили, короче, табличку Вы не подумайте, я не вор Она мне позарез нужна Отвечаю Драмада это сегодня Да Да, кстати, муки у меня есть Это подарок От Coca-Cola, смотрите Это не реклама